Режиссер Надин Лабаки своим фильмом подняла целый пласт социальных проблем, присущих как всему человечеству, так и арабскому миру в частности. Фильм обязателен для просмотра людям любого возраста и пола. Не совсем согласна с официальным возрастным ограничением картины 18+. На мой взгляд, большинству подростков не помешало бы на пару часов отвлечься от своих гаджетов и компьютерных игр и окунуться в реальную жизнь. Это не сказка, так что хэппи-энд не ждите. В середине просмотра начинаешь чувствовать, как суровая реальность бьет под дых. Не каждый взрослый справился бы с испытаниями, выпавшими на долю 12-летнего мальчика. Фильм относится к разряду тех, которые смотрят не ради развлечения, но для сопереживания и просветления. Все актеры были подобраны при проведении уличного кастинга. Может быть, именно поэтому получилось то, что получилось.